Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова Денчик и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как устанавливать темы для Windows 7. Для начала хочу извиниться за то, что так долго не выкладывал видосы на свой канал, ну и впредь постараюсь такого больше не делать. Буду стараться, буду делать, чтобы вам было интересно. И видео подобного типа, типа гайды или что-то еще, будут выходить нечасто. то есть как только появится камера... Так сразу будут пиздатенькие видосы. В общем, в сегодняшнем видео я вам расскажу, как устанавливать темы для Windows 7. И сегодняшняя тема у меня будет Red Neon. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы скачать эти темы, вы переходите по ссылке в описании или просто забивайте в гугле сайт «оформить.нет». Собственно, вы переходите на вот этот сайт, где можете скачать кучу разных тем для вашего рабочего стола. То есть, вот так вот вы можете открыть и посмотреть ее, или же узнать о этой теме подробнее. Значит, вот вы просто кликаете на нее и здесь пролистываете дальше, будет здесь скачать бесплатно. У вас скачивается архив, вот такой. То есть, когда вы его открываете, у вас здесь может быть, может быть два файла, а может быть в этом случае. К примеру, вот. Вы открываете, и здесь много-много файлов, и вы не знаете, что с ними делать. То есть, вы пролистываете все папки и находите... Находите вот в этой папке. Вот. То есть, вот такие вот... Ну, короче, вы поймете, я вам сейчас все расскажу. Вот. Допустим, вот Red Neon, и вы выносите вот эти вот два файла вместе с папкой на рабочий стол. Все. После этого вы можете вот эту папку, вот этот архив полностью удалить. И, значит, что мы с этими файлами проделали. Мы заходим в компьютер. В локальный диск C. Windows. И ищем здесь папку, папку, папку ресурс. Открываем ее. Теперь папка темс. Вот. Теперь в эту папку. Вот. Видите, вот такие вот что ли фотографии или что-то типа того. Ну, в общем, короче, вы видите сходство да вот, заходим сюда и вот видите сходство да вот этих вот короче этих писельчек ну короче вы поняли и собственно вот вот эти вот три файла вы выносите на рабочий стол если хотите установить вот эту тему вот в папку темс кидайте вот эти три файла то есть они у меня уже здесь присутствуют и поэтому я не буду ничего кидать. То есть, и то же самое с этой темой. Red neon. Тоже сюда закидывайте. И допустим, вот так переместить земли. Да, да, да, все, да. Перемещать заменили, переместить замки, все короче, да. Да. Короче, просто принимаете все. И, собственно, что мы делаем дальше. Дальше мы заходим в персонализацию. И здесь, вот она, тема, появилась Red neon. Вот. Собственно, после того, как вы нажали на эту темку, она установилась, и, собственно, у вас получается что-то вроде этого. То есть, курсор красный, все красное. Ну, собственно, красный не он. Значит, а здесь вы можете выбрать фон рабочего стола и поставить, вот, к примеру, как я, только вот одну машину, чтобы она не стояла ничего такого больше. То есть, мне вот как-то больше вот так нравится. В общем, дорогие друзья, если вам понравилось и помогло это видео, то почему бы не подписаться на канал и не поставить этому видео лайк. Ну, а с вами был Денчик, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.